Я вообще, если честно, сегодня немножко э, в таких э, расстроенных чувствах, потому что у меня сейчас вот до эфира были в том числе две сессии с прекрасными совершенно девушками, красивыми, э, шикарными, которые как раз вот не проявляют вот эту любовь к себе. Mm -hmm. Я что-то прям вот додумалась э, после этих сессий. Да? И вот это не любовь, она, понимаете, проявляется вот в том, о чем мы сейчас с вами говорим. И а, сейчас я перейду к конкретным примерам. Да, вот а, сейчас вы сказали о том, что мужчина проявляет любовь через действия, через поступки, да, через заботу, а, через проявление искреннего интереса. И вот всегда, а вот сейчас задайте другой вопрос. А всегда ли я вот это все перечисленное мною же проявляю к себе? То есть всегда ли я проявляю к себе истинный интерес? Потому что это и есть настоящая любовь. То есть настоящая любовь это не про то, что вот смотреть на себя в зеркало, это, это тоже, да, и говорить какая я там красивые и замечательно, это тоже, да, потому что мы тоже говорим, что любящий мужчина, ну, он заметит, какая то красивая, да, ему прям это нравится, он тебе об этом говорит. Не все, но кто умеет, они говорят, да. И да, я тоже могу смотреть на себя или не смотреть, а просто думать о том, что я сделала, или о том, какая я сегодня молодец, о том, что я умею. И обращать внимание на это, а могу, как очень многие люди делают, большинство, я бы сказала, да, мыслят так и обращаются к себе с критикой в первую очередь. Mm -hmm. То есть, когда все хорошо, как бы все хорошо, но как только что-то пошло не так, мы себя начинаем критиковать. Вот я не так сказала, я не то сделала, надо было сделать по-другому, ты там какая-нибудь слабохарактерная, или наоборот ты грубая, или там ты еще какая-то, и ты вот это вот не умеешь, да. То есть, то есть, получается, что на хорошие какие-то вещи мы не обращаем внимания, мы это воспринимаем как должное, от себя же, да. А когда что-то идет не так, мы на этом фокусируемся. И это проявление нелюбви к себе. Вот согласны? Кто согласен, со мной поставьте, пожалуйста, плюсики. А кто не согласен, вы можете поставить, например, минусики и написать, почему вы не согласны. Но, вот знаете, я обычно еще вначале говорю, цель эфира, я вот Цель моя на этот эфир, да, задать вам, скажем так, несколько вопросов на размышление, о которых вы сможете подумать и в течение эфира и после эфира, которые вам помогут посмотреть на отношение к себе, на любовь к себе немножко с другой стороны, более такой практической практической практики ориентированной. И вот всегда ли вы говорите себе хорошие слова. Всегда ли вы так делаете? Или вы больше ругаете себя? Да?